приветствую всех любителей видеоигр будем продолжать на этом прекрасном пейзаже нашу годю Году вар естественно продолжать это сохранение почему-то сохранилось не так как хотелось поэтому пришлось чуть-чуть пробежаться посмотреть я слышу путь. впереди твою добычу я знал что кабан так условит а где вижу вижу вижу так ага, опускаемся легончика, да? Вот это легонечко. Так, так, так, так, так, так, малой. Не спешим. Так, так. Я думаю, я иду, это он ушел. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Так. Ну, я же попал, да? я попал но стрела отскочила может он волшебный сам как думаешь так. на вид это очень странный кабан так догоняй отлично вот но даже видите не разозлился ничего такой такой спокойно смиренно посмотрел э, на кабана посмотрел на сына и понял что в принципе сын прав что здесь все не так просто Теперь надо, кстати, этих еще высматривать. Я сейчас высматриваю птенчика вот этих вот всяких. Поэтому спешить никуда нельзя, естественно. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Ой. Давай посмотрим, ладно. Начинать серию смесилова. Мне нравится. Кстати, знаете, что я забыл? Я забыл себе таймер сделать, потому что я сейчас молодец такой. Тут эти странные дохлые твари. Баль, даже щупина пинает их такой, типа, нифига. Себе". То есть иногда стоит обращать внимание на всякие такие детали. Так, еще стоит обязательно смотреться хорошенечко. Ага, это сломать нельзя. Так, вот еще. Интересно, тут может быть. Драу... А, сражались? тут драугры есть. Скорее всего, они сражались между собой. Тихо. Услышал, услышал. Вот если бы не наушники. но ну, это стереодинамик, что мне очень нравится. Повторюсь, смотри, надо для на То я бы вряд ли его услышал. Потому что здесь стереодинамик, мне это очень нравится. Блин, все же как красиво выглядит. Вы просто посмотрите на эти просто пейз... те же самые пейзажики, да? Вот они просто выглядят офигенно. Ух, нифига его пригвоздила Вы на это посмотрите и не более так стоит еще смотреться за дома нифига себе, я прям предсказатель за домами а, отлично лики магии отлично. А, прошлый раз мне никто так и не написал где искать игрушки потому что скорее всего те кто смотрели вряд ли знают не факт что играли даже или еще что-то но я понял что можно в некоторых местах возвращаться обратно осматривать территорию то есть Помните дверь, которую я не смог открыть? Не помню. То ли в первую, то ли во вторую серию Или даже в третьей. Не, по-моему, во второй. Нам еще предстоит не вернуться. Потому что по локации можно возвращаться как вперед, так и назад. Что очень хорошо. Это очень позволительно. Ой, напугал. Пиздец. Давай еще разочек. О, Малой его убил. Его убил Малой. Не я, не я. Давайте он из двери выскочил. Я аж немножко дернул. Опа, Меч. залез под колонну а это кабан залез под колонну хорошо мы никуда не спешим мы осматриваем мир как бы серии будут выходить стабильно понедельник среда пятница точно может быть даже еще в каких-то случаях будут выходить серия поэтому все хорошо вот можешь... интересно Опа, он сам. Так, так. Точно в цель. Попал. Попал. Не упусти. Ой, какой молодец. Вот смотрите, сейчас он не серьезен. Ну, точнее, он серьезен. Что там? А, нож потерял, мамин. Хорошо, что ты внимательно? Да, все бывает, не злись. Он за него радуется. Прям видно даже... В словах видно, не упусти его". Мальчик! О, он убежал. Найти отрейл. Хорошо, мы его найдем, но спешите, опять же, никуда нельзя. Ты сам сказал Ему не упустить, кабана. Мальчик! Мальчик, почему ты не можешь его по имени назвать? Вот сейчас, да, сейчас странно, почему он его поймет. Так. Извини, я пока за тобой спешить не буду. Да, это неправильно с моей стороны, но надо все осмотреть. Если я что-то пропущу, нашел! если я что-то пропущу, Скорее! так, за топор, топором, без него как-то не по себе, без топора. Так, ладно, в некоторых моментах можно и поспешить, но лучше не спешить, естественно, если я что-то упущу, не факт, что я потом вернусь сюда. Позови его. Не зовет. Ладно, пойдем налево, значит. А, слева ничего, значит, побежим направо. Судя по всему, здесь должен быть такой эпик момент, чтобы я поспешил. Но я не могу себя затопить. Подожди меня! А, все правильно. трей! Налево, пойдем налево. Это, по-моему, правильный путь. Пойдем направо. Почему я обязательно осматриваю все пути? Я правда боюсь потерять игрушки. Я, ага, ну, судя по всему, я должен реально спешить. Но мне хочется спешить, чтобы, скажем так, пропустить реально какую-то значимую вещь. Упа. Беги-беги-беги, да, то есть я должен был реально поспешить. Он Но он спешит, он все ради сына делает. Мы не знали, что он чей то Он не чей то он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире. А вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Еще на Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Что это? А это он сейчас делает. Вообще без каплички или какого-либо. Зажми и держи. Удерживайте левую мыш. Ага. Теперь справа. Ага. Зажми крепче. Так. Да. Ага. Теперь соедини их и держи ровнее. Так а как соединять? А он сам соединит, Все. хорошо? О, но видно. Было красиво, такая, ничего такой. А, смотрите, татушки появились. Нет. Ты нет, ты нет. О, я расскажу Ой, я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Такая такой, блядь. Он такой он ну не и. Не должен и погибнуть. с вами. Но, судя по всему, она остановила кровь, и он такой, блять, без вариантов. Хорошо. сейчас он спокойный. А Ему я отпустил мышку наконец-то. Я же говорю, она остановила просто кровь, поэтому О, ты есть. поможешь. красиво. Вообще Сюда. красота. Просто раскомандовалась, вообще капец. Конечно, вряд ли он в нее влюбится. Это я сразу говорю, что это вряд ли. Тут прям все сразу сказано по его понимать. Хотя, смотрите, он такой более послушный стол. Мне мама сделала. Сказала, на выросла. Сказала, ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она... <сих> она умерла. Ты кто И по кому Я пил самую Такова ее воля. Сын. Я... Соболезную вашей потере. Так, бежать я не могу, придется нести как есть. Она такая встала, просто смотрит на меня, такая типа, неси Но, быстрее. Ты, ты живешь на дереве? Не на нем. Пань, а ну конечно. Хэмилей, гляди. Ты не бойся. А этого вообще пуху кратуса такой хуярит о черепаха ну или по крайней мере похоже на нее олень белый мы такого недавно загасили где судя... по типа, всему белого Мальчик. зря загасили не бойся ему ничто не грозит а, -а, -а как, Смотрите, как красиво выглядит не вообще качественно сделано сейчас скажешь да что а и понюхает ну, ну что -то, типа того она потрогать хорошая. дала она это еще девочка как ты это понял? Я бы потрогал, но у меня кабан рука. Я пройду мимо. Она что-то типа не просто ледяная. Тихо, Быстрей. тихо, тихо, тихо, не рыпайся. А Ну-ка, блять, сейчас полбу дам, если рыпаться будешь. Агушь его. О, его ташни. Его ташни. Держи крепко. Держу. Я что, по лбу можно стукнуть разочек? Но я не сильно, чисто там, немножко губернатор. А ты одна живешь? Yeah. Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Вот. Не позволяй ему так метаться. Не просто людей Хорошо. не любит. А это опасно. Тише. Отдохни. Ну, по крайней мере, кратцу опасно. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок кивнул кивнул дал добро что она еще? она наверное, даже не представляет почему я вижу что ты бог <связывая> Она сейчас. а он не знает не знает кто ты и кто он сам это не твое дело здешние боги чужаков совсем не жалуют уж поверь я знаю. Когда тебя найдут, а они найдут. Ты не обрадуешься. уже одного выкосили. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Ну, она права. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник, принесешь? Где мне его? Белый цветок саду. Горсточку. Такая просто раскомадалась, типа, корсточку, типа. Придатчика. Ладно. А я ему что скажет. Сердечник. <свят> ну, заметьте, а, стоило ему ну некоторое время пожить с семьей, назовем это так, он скорее он сказал, что много лет прошло с того момента, как его, скажем так, скинули с небес, так проще всего назвать, что его скинули с небес. блять а смотрите, как здесь красиво, то в принципе вид. Блять, я не могу не любоваться Ну, как бы, правда И вы там, как бы, смотрите Вот тут вот на паузу поставьте, там, налюбуйтесь Еще вот так вот можно на паузу Мы вот туда вот примерно идем Вот здесь вот тоже на паузу посмотреть Еще вот так вот можно тоже на паузу посмотреть Так поставить Ну, короче, выглядит вообще прям красота Другими словами не передать Я там тоже на паузе постоял, посмотрел Так, ага, вот эти, да, горсточку тебе цветочку? Нихуя себе он их прям так в карман как есть Это что, горсточка была? Я думал, несколько цветов надо взять так, э, отсматривать поля и так далее, и тому подобное. Я буду попозже. Сейчас кабан в опасности. Ну, как бы сейчас не до этого. Да. Надеюсь, у меня будет время пробежать осмотреться, если честно. Как бы я бы не хотел... Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. М -м. Конечно, конечно. Иду уже. А, стоп. А чё я здесь бегать не могу? Как мне к мальчику теперь прийти? Опять же, тем же путем? То есть, я пришел сюда, а? а? чтобы вернуться обратно. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Хорошо. Какой аккуратный градус. Да, блядь, раньше бы он дверь выхуечивал бы сразу. Ну ладно, давайте осмотримся, ладно, так уж и быть. Боюсь, у меня потом не будет возможности осмотреться здесь. А, он просто вырвать его не может, да? давайте помогу пригодится прости сейчас будет да? я выронил как догнался за кабаном но как же так я я же не мог Ты его, его потерял я теперь буду внимательным Это хорошо. Никаких сильных э -э слов. Просто сказал, что он его потерял. И он сказал, что он будет внимательнее. Еще раз проебет. Ему пизда. Ну, как бы все просто. Неху терять. Ну, как бы честно. Надо быть немножко покурой. Все бывает. Все бывает. Да. Я что-то потерял. Не могу найти, тут у себя на столе. Ну, это ладно. Потом камеру еще подрублю когда-нибудь. Но это уже чуть попозже. Так, а. ага, да, так. то, что нужно. Хорошо. Смотри, смотри, там что-то колдует, что манит, что парах шпарит. Мантру там, а мантру там. Он зачитай. будет жить. Ну зачитай мантру. Там да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность. А поесть. А он же не знает, что это. Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. А я вот не верю. Никто. Ты скрываешься? На шее, да? Я так почему-то думал. Я почему <гас> Ой, кто знает немножко о скандинавской мифологии, это того стоит. Юина. Не была бы ли она случайно приняла? Ой, ну, это ладно. А, мы сейчас по подземке, да, пройдем? Подземные тропы сюда. Домом есть тропа. А есть она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. <свят> мы еще увидимся. А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. А, кивнул, кивнул, кивнул Я прям ждал этого, типа спасибо Ну или удача, либо прощание, одно из двух Этот так. подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе Возьмите лодку а, ком... Стойте, возьмите это С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров Он укажет вам дорогу к цели Я не успел прочитать Она мне такая, я ее слушал, слушал Короче, компас поможет там нам всегда везде И все остальное Я вижу лодку Пещера Ведьма. Ага, кошмары! хорошо. Бля, ну пацаны, ну вы чё? А топор Вау. можно? Топор достать? Да, подаёт. А, ну в принципе, нет, у него так что нормально селёный. Все? Да... А, ага. Не знал, что они существуют. Ага. Кошмары. Да, от них у людей кошмары, или они сами кошмары? Я не помню. Ага. Жаль, у нельзя спросить. Блять, как же ты часто ее вспоминаешь, блять. Мне даже немножко не по себе иногда из-за этого. Ну, то есть он сам себя гнобит. Так, что тут не так? Так, не помогло. Ну? Ниста? Вот, кстати, я не знаю эту фразу, что она означает. Поэтому хотел бы узнать, что он кричит, когда дострелять стрелять. Не из -за. Вот это вот. В принципе, мы познакомились с ведьмой. Уже хорошо. Что это у нас? А, прилив здоровья. А можешь посмотреть, что это у нас там? Для применения нажмите QE. А, -а, а, то есть, либо защита живучесть, но еще плюс можно отхилиться на QEшечку. Но здесь больше удача и защита. Плюс 12. Я считаю, что удача это лучше, почему. Хилка я умру там и не умру А удача все-таки позволяет нам получить Больше HP и серебра Чем больше мы получаем опыта Тем круче становимся, естественно Так, подожди, подожди, мало, я еще не все здесь вообще-то осмотрел Ты куда-то слишком спешишь Ага, понятно, я понял хорошо То есть то, что он там спешит, это нормально Да-да-да, погнали обратно А, мы к лодке пришли. А я как-то не очень сейчас говорю, подожди, к лодке-то Хорошо. А, то есть, все? Это все? Типа, это все, все, что я пока могу. Да, да, да, я понимаю, малыш. Так, я так сделаю. А, понятно. Здесь что-то не так. Видите вот эти вот штуки? Здесь они не просто так подсвечены. Я отвечаю, что-то не так. То есть, типа... В будущем это точно как-то пригодится. Ага, это пока не работает. Ладно, пока что никак. Не знаю, пока как использовать компас, но это мы потом разберемся. Ладно, поплыли, малой. Догори, доберемся быстро. А вы думали сразу вперед все происходит Так что там ты думал? То и постели. И не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Интересно, чем он болен? Ну, типа, чем он болеет? Там припарковаться я не могу. ускоряться я не могу. За лодку, конечно же, спасибо. Поехать к новой цели и следует заметки. На компасе. Хорошо. То есть, мне кажется, эти тропы мы сможем потом еще в будущем использовать. Вон и гора! Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах. Если это запах моря, море воняет. Просто аргументировал. Красота. Бынк раз нормально так гребет. Тор. Тор. Бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамина рассказа про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. М -м, похоже, на Бальдра. Бальда. Следующий. Сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? А, вон вижу его. Я его искал. О, небольшое такое озеро, не маленькое. Да, нам сюда. Видите, здесь что-то не так. У него на груди как не короны. Они отсюда не разгляделись. Прочитаешь отсюда. Отлично, прочитай. Написано, пожертвую оружие сердцу воды. Пробуди колыбель Мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Но он его может притянуть обратно. А, нет, не может... Так, так, так, так, так, так, так, так, так, Держи его так, так, так, так, Что происходит? Вода так, убывает, так, в большом количестве. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Держи его. Держи его Держит, так, так, так, так, Глазик, ну-ка, ткни. Это мировой змей. А, нельзя тыкнуть. Не вышли, что забрал топор. Ой, топор вернул. Спасибо. Только не бойся! Статуя Тора, вот дверь стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А О, вон красиво. гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. О, Пойдем приземлимся. Потом, а может к Тору подплыть? Мне вот интересно, на Торе чем-то еще написано. Мы сначала причалим, да? Сначала. Не первый, мы... Кто пройдет здесь снизопамятных времен. Оо! Знаешь об этом змеи? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и впускает себя за хвост. А я не могу. Не знаю. По мне, так он большой. Он что-то из-под воды поднял. Золото и гижа. Я, на самом деле, не очень, говорю, желанием сейчас сразу идти и при это, пришвартовываться. Я могу осмотреться же немножко, правильно? А, то есть нажать что-то там сделать я не могу. Блин, так интересно. У меня, по крайней мере, карта обновляется, что уже хорошо. Так, что это там плавает? Бочка какая-то. О, серебро. Ладно, пойдем по метке, потом разберемся, что это за знаки и так далее. Да плыву я, плыву куда надо, вроде бы. Но здесь, конечно, туман достаточно сильный. И мой друг, кто еще плакает, делаем. Я хотел немного осмотреться. Когда мы захотим продолжить путь, вернемся сюда вот звучит интересно. Когда это все построили? Очень-очень давно. А <с> я <laisser> птичку убил. Ладно, я не думал, что это возможно. А -а -а -а -а. Окей, вот я заморозить не, не могу. Пойдем наверх. Здесь явно что-то не так, если честно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзилый мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. А ты что тут забыл-то? Брок? Ну как ты. Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну э -э. ладно. Нифига себе, какое-то да. все. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. <смех> Когда пойдет в моей по новой лавки, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Надо будет и вправду здесь хорошенько осмотреться. Ты всегда так носишься. Жуть. Так. Ты тут мне это зубы-то не заговаривай. лови вот куча камней. Этим ключом и дросили. Можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Опаньки. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы не ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Хорошо. Нет, этого нам точно не надо. Хорошо, ну, спасибо за камешек. А, так, в лавках талисмана рука эти чары. Броню также много многое другое можно улучшать в лавках. Щелкните мыши, чтобы вызвать меню улучшения. Ну, допустим, левиафан, да? Левиафан я улучшить не могу. Как колчан могу улучшить. И талисман могу А, хорошо. Ускорение восстановления скорости стрел Стоит 5000, у меня 15000 Улучшить Отлично, колчанчик Улучшено, хорошо Отлично а, Броня для... Так, броня от трея Рукоять для топора, талисманы Которые могу улучшить рукоять Топора а, вы можете изменить рукояти своего оружия. Разные рукояти не только улучшают характеристики, но и наделяют оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволит усилить явление на характеристики Кратоса. А, сила... Си... Так, а, высокий шанс получить благословение. Восстановление при успешном удачном броске. Восстановление при успешном ударе палача. А, низкий шанс силы рун при успешном точном броске при успешном ударе палача я считаю что мне нужно при удачном броске наверное или при удачном ударе сила плюс 3 сила плюс 3 удача плюс 3 удача плюс 2 давай вот это прокачаем хочу ее хочу ее отлично спасибо едем дальше броня для бедер нет, не интересует броня для рук Не интересует Броня для Ацрея Не хватает а, Улучшить Рукояд для топора могу улучшить Неплохо Колчан я уже улучшил, коготь могу Не могу, левиафан тоже не могу Ну только рукояд для топора могу улучшить Поэтому ее же и улучшу да, у тебя впереди славные битвы. Отлично, спасибо назад что у нас тут еще чары могу купить символ грозы живучесть восстановление силы рун удачу купить. удача полезная штука запомните это раз и навсегда а, пу пу пу, -пу пункт все остальное мне не нужно продать да продать все Надеюсь, вы нет это я пока продавать не буду я еще не все собрал я... Ой, уже все. Уже все закончилось. Уже время. Может еще чароки какие купить? Все, косарь. Ну, на всякий случай. Силу еще по грузы А что использовать, там разберемся. Одно из двух, судя по всему, можно только использовать. Это создать талисман создать броню. Да, это я все посмотрел. Ну что? Хочешь, чтобы... Пока ничего не хочу. Скажите мне, пожалуйста, куда вставлять талисманы? Сюда ему не могу. А вот сюда, да? А это рукоятка. Хорошо, что я создал новую. А, вот с... все... а все, пока здесь все. Так, что-то я не помню. Подождите. Куда что вставлять? Не, ну, подожди. Так, память о покойной жене прилив здоровья позволяет использовать хорошо камень камень ты мне скажи как камень что вставить ладно это мы потом разберемся хуйство а вот перейти гнезду. вот так а... а сюда я как камень могу встав... а здесь без гнезда то есть он пустой но я могу сюда что-то вставить блять а так вообще-то ни хера не интересно Здесь камешку уже есть. А вынимать камни я не помню, можно или нельзя. Ладно. Пофиг. Потом разберемся, что да как. А, пока так сделаем. Все, все камешки вставлены. А сюда я камешек не могу никуда вставить, да. Учить от меня крупицу мудрости. Так. Ага, все, то есть только от лавки к лавке Брока, да? Я могу телепортироваться То есть это просто можно протестировать было, да? То есть больше никуда Ой, это та самая черепаха Это наш дом То есть чисто протестировать, как это работает Можно было хорошо Так, что какая-то дверь мы уже не пойдем пойдем дальше кстати главное этого самого не пропустить бы ворона если вдруг где-то будет и не пропустить по его не хотелось бы собирать собирать а одного двух не собрать не я так на всякий случай проверяю лучше уж разочек кинуть чем не кинуть ни разу Так, Атрея обреуверенность, теперь он будет поддерживать красок Брэй, проводя физические атаки или подходящие возможности. Его способности можно улучшить во вкладке навыки. Да я уже это делал. Эээээ... Извините, я пропустил. А где, а по-моему, я могу заряжать ударчик, да? Да. Бум. Бум. А, он теперь взрывается еще. Хорошо, хорошо. ну куда дай к ему в рукопашке пока. А? а, топор наверное. Они сами себя могут колбасить. Вот это неплохо. Вот это, конечно. везет Эта башня приведет нас к горе. Я готов. Вот это, конечно, выглядит ничего так. Они могут сами себя колбасить. Это вообще красота. Так, я не спустился на один спуск и хочу теперь спуститься туда. Но для начала. Что это такое? Опа, блядь. Окей. Мало, ты здесь? Малу, ты здесь. Так, хорошо. А это что? Рок. Вот отверстие. Подумаем в него. Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рок. Нет. Да мы дунь. испытываем твою волю. Блять. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Если ты не подуешь... А, все, да? Буду. То есть он не будет ничего делать. Блять. А. а что будет, что будет? Ну, скорее всего... То есть мы не будем дуть, да? Я хочу, чтобы вот... Если не и я не буду. Блять. Ну хоть... Блять не дает думать в рот Патла. Ладно. А я надеялся, что мы дунем. Хотя бразочка. Так, а где этот спуск то спуск-то я видел? Подождите, где-то был не один же спуск. Мне же не показалось. О, сундуки. Подождите, я сейчас иду туда, куда надо. Я хотел идти туда, куда не надо. У, Блять, время еще ваше. О. Так, ну подъем теперь хорошо. Мы теперь знаем, что значит подъем это. Что он делает, по крайней мере. Так, мы пришли из этих дверей. Я повернул направо, по-моему, да. И вот спуск. Это мы, по-моему, откуда пришли. Или нет? Так, вот здесь этот... О, подождите. Что-то я здесь не поднял. Возможно, это Понятно, я там пропустил хренище игрушек. Зато теперь могу собирать здесь. Красота. Ну... Что поделаешь? Жаль. Я там сколько пропустил? До хрена, короче, пропустил. А отсюда мы приплыли. Да, вот отсюда мы приплыли. Потом пришли сюда и вуаляй. Вот оно, вот оно. Рыбка, рыбку, рыбку можно забрать? Я ее раздавил. Понятно. Рыбку забрать нельзя. Так. Идем сюда. Здесь ничего нет печалька ладно, я пугать хотя а она не улетела я улетел Это для меня топор улетел вообще пофиг а нет улетела про ступень немножко а так я просто в воду упасть тоже не могу о я так могу серебришка собирать неплохо а еще есть какие бочки такие вижу топорник сам ко мне притягивает а о, о, отрей от эти руны я не знаю будь у нас ключ к ним я бы мог их расшифровать ладно а эти руны а эти тоже после Место! да что ты там это самое тоже спуск скорее всего лестница лифт. Показывает нам куда-то сюда. Это тоже лифт. Тоже к лодке. И все. Нам показывает на эту дверь. Но сначала... Ага. Ага. Все. Сейчас вот так вот на фоне этого всего, вот этой всей красоты. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзора, Спасибо. Пока-пока.